Добрый день! Сейчас я покажу, как подготовить буклет к печати, которую примет любой типо... любая типография. Так, открываем. Вот у нас мне достался такой буклетик. Что нам первым... Первое, что нам надо сделать, это проверить наши размеры нашего буклета первое нажимаем документ Setup или Ctrl Alt -P. и смотрим Edited Artboards ширина 297 высота 210 то есть это у нас получается формата А4 обратите внимание что это будет буклет который будет фальцеваться на три части Раз и 2 то есть он будет складываться в данном случае у нас идет это у нас первая страничка это у нас последняя а это будет вкладываться вовнутрь что нам для начала нам надо сделать нам надо отодвинуть все элементы от края страницы, нашей страницы на 4 миллиметра как это сделать я обычно рисую как бы рамку чтобы потом можно было удобно это все проверить рисуем рамку которая идет вовнутрь на 4 миллиметра то есть в моем случае это будет 292 миллиметра 289 миллиметра на 202 окей выравниваем это мы по серединке Выбираем Align to ArBoard и горизонтально, вертикально. Правой клавишей нажимаем и говорим Make Guides, то есть сделать направляющие. Вот у нас такая зелененькая линия направляющая. То же самое мы делаем на второй страничке. Make Guides. Хорошо. Итак, смотрим поближе. И что характерно, нам очень надо знать, чтобы все странички заворачивались и был красивый буклетик. Я сейчас попробую объяснить смысл. То есть, что я делаю? Нам надо нарисовать сначала три одинаковых прямоугольника. От края страниц. Раз. Я их копирую. Ну это как бы быстрый быстрый способ выяснить какой у нас буклет. Делаем их растягиваем. Теперь они у нас абсолютно одинаковые. В чем загвоздка? В данном случае я сделаю сейчас прозрачным и допустим красным, чтобы вам было легче было видно. Красный контур. обратите внимание тут надо хорошо понимать что та страничка которая заворачивается она должна быть меньше чем главная то есть э, вот эта вот страничка и вот эта страничка они должны быть одинаковые и меньше чем вот это то есть для того чтобы их сделать меньше я их беру раз Выделяю и делаю их чуть меньше. Для того, чтобы вовнутрь не зацеплялось. Хотя бы, ну, буквально миллиметр, полтора, два. И первую страничку увеличиваю. Тогда у нас будет последняя страница хорошо загибаться вовнутрь. И тогда она не будет соприкасаться на фальцовке. Я надеюсь, что я правильно объяснил. И также делаю с этими страницами make Grids Make grids. Копирую и помещаю на оборот. Важно Ctrl-F, тогда оно копируется в то же место. Важно здесь понимать, что э, на обороте у нас идет зеркальное отражение. То есть мы наши направляющие которые мы только что подвигали, делаем зеркальными. Выбираем Reflect Tool, зажимаем Shift и зеркальным. Вот, обратите внимание, теперь у нас правильно. То есть у нас вот эта вот эта страничка будет главной, то есть больше, чем вот эти две. Итак. Смотрим дальше. Я делаю так, чтобы наши направляющие нам не мешали. Гидс. Лог И смотрим. Обратите внимание, заголовок у нас с тенью. Э, некоторые типографии тень не воспринимают. То есть э, нам ее надо разделить от, от нашего объекта. И в данном случае оно выходило за наши 4 миллиметра. Да, еще что хотел сказать. Вовнутрь тоже желательно дать какую-то рамочку 4 миллиметра, чтобы не все соприкасались наши элементы. Для чего это сделать? Для того, чтобы мало ли в типографии можно было варьироваться беговкой, чтобы буклет был не автоматом все идет поэтому нам лучше предусмотреть этот момент, поэтому я еще создам несколько гидс, то есть я делаю 8 миллиметров на 210 Ок. она у нас я ее ставлю посерединке наших линий и делаю вторая делаю из них тот же направляющий bytes. то же самое делаю наоборот наверное самое сложное в этом это понять насколько правильно будет соприкасаться наши элементы насколько размеры будут правильные и так далее то есть это самое главное одно из самых главных раз еще какие-то объекты у нас внизу моейгвист все теперь нам четко и понятно что где и как ну это в пределах допустимого в принципе но мы можем чуть уменьшить в этих пределах дальше пошли э, типографии для того чтобы приняла любая типография нам первым первонаперво да кстати еще один момент у нас 210 на 297 но в данном виде буклета не учтены размер под обрез то есть 2 миллиметра должно быть на вылет это готовый у нас буклет. А нам надо для того, чтобы типография не напортачила и сделала все хорошо, нам надо добавить по 2 мм с каждой стороны. Как это сделать? Заходим в параметры документа или Ctrl-Alt-P. Нажимаем, вот смотрите, Blitz. Это у нас вверх, вниз, лево, право. И добавляем по 2 мм. Обратите внимание, что оно добавляется автоматом на все. Потому что у нас стоит галочка делать все под одно. Нажимаем ОК. Все, вот наши 2 мм. Но наш фон, он исключительно под, подготовок. То есть, нам надо его немножко растянуть. В редких случаях, если хороший дизайнер сделал вам хороший документ, вам не составит особого труда это все исправить. В некоторых случаях это проблема. Наоборот, я тоже увеличиваю. Все, готово. Дальше. Что мы дальше делаем? Да, я как я и говорил, что для того, чтобы любая типография приняла наш. наш нашу печатную продукцию нам необходимо избавиться от прозрачности, от теней от картинок как таковых. Мало того, что картинки могут быть RGB или CMYK как известно, что типографии принимают только CMYK картинки поэтому вот если мы выберем частичное выделение или А нажмем белую стрелочку мы можем посмотреть какие у нас изображения. Первое изображение Transparent RGB, то есть картинка RGB, картинка RGB, картинка RGB, картинка RGB и так далее. Это у нас СМИГ. Хорошо. Это у нас тоже CMIG. Посмотрим на, друга, на обратной стороне. RGB. RGB. Тоже какие-то размеры у него непонятные. RGB. Ну, я вам обраду это не составляет огромного труда исправить все это и подготовить печати главное чтобы качество их было приемлемо ну, качество хорошее мы не помещали, видимо не помещали просто поместили как есть и все и увеличили картинка хорошая увеличили картинка хорошая как узнать хорошая картинка или нет нам надо процент выставить 100. Вот мы видим. А, это фотошоп. Тут такого не прокатит. Так, чудесно. Что мы делаем дальше? Мы будем сейчас освобождаться от, от, от теней, картинок и приводить к нормальному виду. Также вот мы видим, если мы перейдем в режим wireframe, Ctrl-Y, то мы видим, сколько у нас объектов всего. То есть вот от этого надо избавляться, потому что мало ли в типографии <coughs> могут что-то не то сделать. Итак, что же нам в первую очередь надо сделать? В первую очередь нам надо убрать все тени на наших текстах. Я вижу только в одном месте тень, это на заголовке. Тут тоже есть тень, тут тоже есть тень, тут тоже есть тень. Ну, картинки и тени, это ничего страшного. Нам главное отделить текст, вектор, от тени. Что нам надо сделать? Объект. Выделить наш текст. Объект. Expand. Appearance. Дальше. Правой клавишей. Ungroup. И теперь у нас отделено текст от нашей тени. Ctrl Z. Возвращаем обратно. Дальше что мы делаем? Нам надо рас, растрировать все растровые элементы. То есть растровые элементы у нас какие? У нас идут фон, картинки. Ага. Обратите внимание. Вот у нас цветочек прозрачный, но он не на вылет его надо сделать обязательно на вылет наши допустимые 2 мм и к серединке плюс-минус миллиметра ничего страшного не произойдет перед растрированием я рекомендую всем перевести весь текст в кривые то есть сейчас он может редактироваться если вам дали без справки, Но желательно, конечно, перед тем, как что-то делать, пересохранить документ. Потому что если заказчик захочет что-то изменить, то вы, будете, вы замучаетесь исправлять это все. Но заказчик должен обычно передавать в кривых. То есть текст в векторе. Как нам это лучше сделать? Берем, нажимаем Ctrl-A. Выделяем весь текст. Или мышкой. Как вам удобно. type create outlines shift ctrl o все текст у нас кривых он у нас в векторе отлично дальше мы <coughs> будем сейчас растрировать выделяем наши ага. например как выделить тень под этим то есть мы можем заблокировать ctrl 2 и выделить тень видите только тень выделяется либо при помощи быстрых направляющих это вот долго играться буду раз картинка фон еще картинка она группой выделилась еще картинка еще картинка Обратите внимание, я делаю это только, только на первой страничке. Дальше мы идем в объект Rasterize. Выбираем CMYK 300. То есть все картинки, которые у нас были RGB, они становятся CMYKом. Ну и не уступайте поставить transparent. Пусть будет white. То есть белый фон после рasterизации. anti Нам нужно art, art, art Optimized. То есть мы можем Type для текста, но ну, нам лучше арт для картинок окей обратите внимание почему у нас белый фон потому что у нас в фоне были дополнительные элементы которые продвигаются дальше как от этого избавиться во первых после операции растрирования нам надо определить ее на задний план то есть я это нажимаю. Объект. Bridge. Bring to backward. Или back. Ctrl-Shift. Квадратная скобочка влево. Send to back. Есть. Дальше я рисую. <coughs> Рамочку сейчас абсолютно не важно какого он там цвета shift выделяю нашу отрастрированную плоскость я делаю маску clipping mask make control 7 есть и опять же делаю arrange send back все ту же самую операцию мы делаем с нашим оборотом выделяем раз два три четыре пять эти картинки все и обязательно фон стараюсь объект Range SunTubeC. Также делаем, рисуем наш прямоугольник. shift выделяем наш объект и делаем маску. Объект Make. Объект Range SunTubeC. Обратите внимание, для того, чтобы э, ну, я обычно делаю, обычно не делают, но ну, лучше это сделать. Нам надо поставить Overprint на черные текста. То есть мы берем, выделяем Ctrl-A, идем в меню файл э, sorry, edit, edit Colors Overprint Black и мы применяем ко всем черным текстам, черным линия 100% для того, чтобы не было вырезки по черным текстам. Нажимаем ОК. Все. У нас в и название заблокировано. Мы ее нажмем Ctrl-2 или объект Unlock All. И он разблокируется. Это желательно сделать, чтобы типографии не было проблем. Вот, теперь с данным файлом домный файл сможет напечатать любая типография, абсолютно. То есть здесь нет никаких криминальных вещей, здесь нет никаких прозрачных, здесь нет ничего. Но повторяю, для того чтобы это сделать, вам необходимо пересохранить его для того, чтобы можно было всегда вернуться и исправить что-то. Теперь файл сохранить как Save As. Мы выбираем. Иллюстратора Епс. Выбираем UseRboards. 1, 2. То есть RBords у нас это первый, это второй. И сохраняем. Настройки очень простые. Спрашивайте типографию, какая она принимает, в какой версии она принимает. Ну, я вам скажу так. сохранив в любой версии. Вы не ошибетесь. Я обычно сохраняю Cs5, потому что Cs5 есть у всех, большинство. Overprints Preserve, Embed, Include LinkedIn Files. Нам не интересует, потому что мы все отрастрировали картинки. Нажимаем ОК. OK. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш, на, на наш канал. До новых встреч.